Глава 2. Творение Отец и сын созерцали плоды своих великих удивительных трудов по творению мира. Земля, вышедшая из рук Творца, была необычайно красива. Ее украшали горы, холмы и равнины, разделяющиеся между собой реками, озерами, морями и океанами. Земля не была одной обширной равниной, однообразие пейзажа нарушалось холмами и горами не такими высокими и рваными, какими мы их видим сейчас, а правильной идеальной формы. На них никогда не виднелись остроконечные скалистые выступы, поскольку они покоились под слоем плодородной почвы, выполняя функцию остова земли. Повсюду растекались чистые воды, холмы, горы и невероятно красивая луга – украшали кустарники и цветы вместе со всевозможными высокими величественными деревьями, которые были во много раз больше и красивее, чем в наши дни. Воздух был чист и целебен, земля казалась великолепным дворцом, ангелы с восхищением созерцали картину прекрасных дел божьих. После того, как земля и обитающие на ней звери были сотворены, отец и сын, перешли к выполнению своей цели, задуманной еще до падения сатаны, сотворение человека по своему образу и подобию. Совместно с необычайной продуманностью они трудились над сотворением земли и каждого живого существа, населяющего ее. И сказал Бог Своему Сыну, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» Бытие, 1 глава, 26 стих. Адам, вышедший из рук своего Творца, обладал величественным ростом и безукоризненными пропорциями. Более чем в два раза он был выше людей, живущих на земле в наши дни, и был прекрасно сложен. Черты его лица были идеальны и прекрасны. Его лицо не было бледным или болезненным, оно было отмечено румянцем и излучало здоровье. Ева была чуть ниже Адама, ее голова достигала его плеч. Она также была статной, идеально сложенной и невероятно красивой. Эта безгрешная чита не носила никаких искусственных одежд. Подобно ангелам, они были облачены в сияние света и славы. И пока они жили в повиновении воле Божьей, эти одежды света оставались на них. Хотя все, что сотворил Бог, излучало совершенство красоты, и, казалось, более ничего сотворенного Богом на земле не могло сделать Адама и Еву счастливее, он все же проявил свою великую любовь к ним и посадил сад специально для них. Часть своего времени они посвящали уходу за садом, а в оставшиеся часы принимали у себя ангелов, слушая их наставления и пребывая в счастливых размышлениях и созерцании. Их труд не был утомительным, но приятным и подрящим. Этот красивый сад должен был стать их домом, их особенной обителью. В этом саду Господь насадил всевозможные деревья, приносящие пользу и излучающие красоту. Среди них произрастали деревья, пышно облепленные фруктами, которые источали насыщенный аромат радовали глаз и имели приятный вкус. Бог создал эти плоды для пропитания святой четы. К солнцу стремились прямые прекрасные виноградные лозы, щедро нагруженные плодами. Ничего подобного со времени своего падения человек не видывал. Плоды были необычайно огромными и имели всевозможные цвета, некоторые были практически черными другие – пурпурными, красными, розовыми или светло-зелеными. Эти роскошные и пышные ягоды, красующиеся на плетущихся ветвях, назывались виноградом. Они не стелились по земле, их сильные лозы, не поддерживаемые решетками для плетущихся растений, возвышались подобно изгородям, изгибаясь под тяжестью своих плодов. Это было счастливое время для Адама и Евы. Они создавали прекрасные беседки из ветвей виноградной лозы, направляя их таким образом, чтобы образовывались жилища из прекрасных живых деревьев и листвы, наполненных благоухающими плодами. Земля была покрыта прекрасной зеленью, где в изобилии росли мириады благоухающих цветов, всевозможных видовых оттенков. Все это излучало безупречный вкус и гармонию. Посреди сада располагалось древо жизни, слава которого затмевала все остальные деревья. Его плоды, похожие на яблоки, вылитые из серебра и золота, должны были даровать вечную жизнь, а листья обладали целебными свойствами. Святая чита была очень счастлива в Едеме. Им была дана абсолютная власть над каждым живущим в саду созданием. Левый огненок мирно и безобидно носились вокруг них, или же спали у их ног. Среди деревьев и кустов прямо над головами Адама и Евы порхали птицы всевозможного окраса и оперения, а их щебетание, как нежная музыка, эхом разливалось среди деревьев, сливаясь с восхвалениями Творца. Адам и Ева были очарованы красотами своего дома в Едеме. Они восхищались этими крошечными певцами, порхающими вокруг них, облаченных в яркие, но изящное перение и заливающихся своей счастливой радостной музыкой. Святая чита объединялась с ними и громко воспевала благозвучные песни любви, хвалы и обожания отцу и его возлюбленному сыну за знаки любви окружающие их. Они признавали порядок и гармонию творения, которые свидетельствовали о мудрости и бесконечном знании. Красота и слава их Едемского дома все более и более открывались их взору. Это наполняло их сердца глубокой любовью, и из уст возносились слова благодарности и почтения к своему Создателю».